Всем привет! Меня зовут Ирина Фадхулина. Я занимаюсь рукоделием уже очень давно. Изучала различные техники, различные виды. Сейчас остановилась на таком виде творчества, как изделие из фоамирана. Из него можно сделать очень много интересных вещей. Но сегодня мы с вами займемся изготовлением вот такой розы. Итак, вот еще раз вблизи наша розочка. Вот такой бутончик у нее будет сама розочка и листочки. Что нам понадобится с вами для работы? Нам понадобится фамиран двух цветов. Я взяла вот такой персиковый и оливковый. Две проволоки. Одна подлиннее, где-то 20-24 сантиметра Одна в половину этой длины. На этой мы будем, на маленькой будем делать бутончик а на большой саму розочку. Еще нам понадобится канцелярский нож, линейка, ножницы, у меня побольше и поменьше, искусственные листочки для розы, тейп-лента, плоскогубцы, термопистолет и утюг. Вот приступаем к работе для начала нам нужно подготовить лепесточки для нас меряю пять с половиной сантиметров полоску так, раз два. таких полосок нам нужно будет 4 4 полоски по пять с половиной сантиметров вот я отрезаю От каждой полоски нам нужно будет нарезать уже квадратики. 10 квадратиков у нас будет 3,5 см. 8 квадратиков 4 см. И 10 квадратиков у нас будет 5 см. Нам нужно из этих квадратиков вырезать лепесточки. Мы складываем квадратик, наш прямоугольничек, вдоль. И от сгиба, вот у меня, вот здесь у меня сгиб, сгиб я не трогаю, от сгиба я вырезаю аккуратненько. Здесь вот оставляю ножку и сверху обрезаю уголочек, закругляю край. У меня получается вот такой. Мы вырезали, теперь берем утюг, как так и прикладываем наш лепесток ненадолго, аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Приложили. И пока он теплый, мы с вами формируем лепесточек. Видите, я надавила пальчиком, и он сохранил форму. В принципе, вот так можете оставить. Получится какая-то другая форма для розочки. Дальше я Немножко растягиваю, потому что когда вы прислонили лепесток к утюгу, он у вас сжался. Теперь аккуратненько, чтобы не порвать нам наш материал, мы возвращаем его в исходное положение, одновременно как бы растягивая и истончая вот этот лепесток. Чем больше вы его будете нагревать своими руками, тем больше он у вас превращается в лепесток похожий уже на настоящую розу он становится таким тонким нежным бархатным очень приятным на ощупь и в самый последний момент я вот этот краешек между пальцами вот так перетираю мне очень нравится когда краешки очень очень тонкие они будут похожи на настоящую розочку мы же хотим приблизиться к натуральному качеству к естественности этого цветка поэтому вот так не бойтесь, но и главное не перестараться чем больше будете с ним общаться с этим материалом, тем быстрее придет ощущение до какого момента можно тянуть вот такой у нас получился лепесток нам нужно подготовить чешелистики. Для этого мы берем оливковый фоамиран. Я взяла квадрат 10,5 на 10,5. Удобнее будет, наверное, сделать сразу чешелистики Не по одному, а все сразу. Для этого я размечаю. У нас примерно вот в серединке будет кружок, который закроет все наши снизу лепестки. И теперь этот кружок делим на видно, не видно. Вот в серединке рисую слегка для себя, чтобы только наметить кружочек. Размечаю его на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять. Примерно Лучики от каждой точки провожу, это у нас будет серединка для пяти лепестков. Сейчас примерно размечаете пять таких. У нас должен получиться как бы такой цветочек с пятью лепестками, из которого мы потом сделаем вот чешелистик. И теперь мы берем мне удобно здесь работать ножницами поменьше. Я надрезаю вот эти краешки, делаю такие зубчики по краям. В хаотичном порядке. Вот так. Делаем зубчики. Вот у нас получился такой чешелистик. Вот как раз на этом этапе мы будем его тонировать. Для этого берем лист бумаги, чтобы нам ничего не испачкать, нам понадобится акриловая краска зеленая и синяя, потому что у нас вот эти листочки и сама тейп-лента они достаточно такие темненькие. Поэтому нам нужно смешать. Так, я надеваю перчатки, бережу ручки и смешиваем. В нужных нам пропорциях вот это зеленая и синюю краску. Ну, немножко синий. Зеленый, конечно, больше, и немножечко немножечко синий. У меня у нас получается такой темно-зеленый цвет. Поздно. Тонировать губкой. Это просто губка для мытья посуды. Я вот отрезала кусочек небольшой. Так, вот еще чуть-чуть зелененько. Придерживаем. Нанесла краску и другие, другой стороной губки, которая у меня сухая и чистая, растушевываю эту краску по всей поверхности нашего листочка. И добиваясь той интенсивности, которая нужна мне в данном случае. Можете где-то местами ее наносить. И вот этим краем нанесла, а другим краем растушевываю. Вот мы затонировали наш чешелистик Он у нас уже приближается по цвету к нашим листочкам. И кроме этого чешелистика нам нужны еще чешелистики для нашего маленького бутончика. Для этого вот у меня уже заготовлены. Для этого нам нужно с вами взять из фоамирана вырезать полоску два с половиной сантиметра шириной. Берем, так, убираем все лишнее. Полоску два с половиной сантиметра. Раз Два отрезаем и из нее делаем три прямоугольничка длиной по 6 сантиметров. Вот так раз, два. Три раз. 3, и точно так же из этих прямоугольничков вырезаем как бы лепесточки, лепесточки основание немножко пошире, а уголочек краешек остренький. Вот таких три лепесточка мы вырезаем и делаем с ними ту же самую процедуру, как мы проделали с большим чешелистиком. То есть надрезаем краешки. Делаем их вот такими зубчатыми. И точно так же тонируем в тот же самый тон. Что у нас должно получиться. Так, Теперь мы берем проволоку. Берем плоскогубцы. И на конце проволоки нам нужно сделать петельку. Для этого проволоку сначала немножечко от себя отгибаем. Потом за кончик захватываем и на себя. Раз, получается вот такая петелька. Для того, чтобы когда мы будем розочку, бутончик сажать, она у нас не слетела. Мы будем ее приклеивать. Она должна у нас зафиксироваться хорошо. То же самое делаем на маленькой проволочке. Для маленького бутончика. Сначала немножечко от себя. Побольше кусочек, где-то сантиметр. И потом закончик и к себе делаем петельку, вот такую, вот такую петельку. Так, теперь нам нужно взять полосочку любую произвольную полосочку фоамирана. Просто нам нужно создать сейчас объем для нашего бутончика. Для этого мы вот клеевой пистолет обмазываем нашу петельку и начинаем приклеивать ну, полоску у меня сантиметров, наверное, полтора и начинаем приклеивать аккуратно с клеевым пистолетом работаем, не обожжем свои замечательные пальчики и просто скручиваем вот такую цилиндрик делаем объем для нашего бутончика и вторую полосочку можно в серединку сделать не из фоамирана полосочки а сделать шарик например из фольги и приклеить его сюда это тоже создаст нам необходимый объем для бутона Так, вот такой получился у нас такой бочоночек на конце. Такой бочоночек. Ему немножечко форму бутона надо будет придать. Сверху немножечко обрезаю краешки, закругляю ему вверх. Вот так немножечко. Ну, низ пускай остается такой. Промазываем его клеем. И нам нужно закрыть все срезы. Просто приклеиваем его со всех сторон к нашему бочоночку. Делаем такую кубышечку с маленьких лепесточков 3,5 сантиметра. Начинаем потихонечку формировать серединку. То есть вот так я примерила, держу, наносим клей на первых лепестках у нас побольше будет клея нам их нужно очень хорошо зафиксировать оборачиваем нашу кубышечку вот эту делаем такую Такая должна получиться у нас серединка. Маленький лепесток. И оборачиваем первый. Потихонечку у нас начинает формироваться. Из этой розы мы поговорим с вами на следующих наших занятиях. Очень много различных композиций можно сделать. Кстати, если вы не собираетесь ставить эту розу куда-то в букете в вазу можете не использовать проволоку а просто формировать бутон просто приклеивая потихонечку мы начинаем переплетать наш бутончик поворачиваем по часовой стрелке а лепестки накладываем против часовой стрелки для того, чтобы наша роза максимально была похожа на естественную, на настоящую, мы должны знать, как в природе лепестки расположены в этом цветке. Постепенно, когда у нас прибавляется количество лепестков, у нас фиксируется либо совсем только нижний край, либо, может быть, еще где-то можете зафиксировать сбоку. То есть постепенно у нас верхняя часть лепестка должна отставать. Как бы раскрываться наш бутончик должен. Так постепенно лепесток за лепестком мы с вами формируем нашу розочку. Вот мы переходим уже к лепесткам которые чуть побольше 4 сантиметра у нас длиной шириной вернее так самое главное когда будете приклеивать следите чтобы у вас лепестки были на одном уровне то есть не выше не ни ниже чтобы у вас аккуратненький был бутончик вот примерили зафиксировали отодвинули намазываем основу чешелистика и чуть-чуть еще прихватили и аккуратненько сюда прислонили ниточки которые от клеевого пистолета образуются сразу убираете чтобы они вам не мешали работать. Вот так потихоньку дальше формируем наш бутончик. Вот два вида лепестков у нас закончилось. Получилась вот такая розочка. У нас остаются самые широкие еще лепесточки по 5 сантиметров. 5,5 на 5. И мы их сейчас будем снаружи потихонечку приклеивать. Примерили и приклеили. Они у нас должны отходить уже потихонечку. Формируем как нам нравится, фиксируем где нужно, и внахлест где-то примерно наверно половину Каждый следующий лепесток наполовину перекрывается, Считается, что предыдущий. роза из фоамирана это самый простой цветок, хотя этот момент очень спорный, мне кажется, поскольку и роз бывает огромное количество, и работать с ней можно по-разному. Другие виды розы мы рассмотрим следующих даже. Ну, у нас получилась розочка. Затем нам нужно с вами еще э, наши тонированные чешелистики подсохли. И нам нужно придать им нужную форму. Потому что как раз у нас снизу здесь на розочке получаются вот эти приклеенные лепестки. Нам, конечно, нужно их спрятать, чтобы все было у нас красиво. Естественно, натурально. Обжигаем точно так же утюгом краешки наших. Видите, они сворачиваться сразу начинают. Такое ощущение, что это материал живой. Очень интересный. Так, и серединку. То место... Та сторона которую вы нагреваете она выпячивается вот, вот так формируем у нас получаются такие эти чешелистики форму сразу меняют после обжига и то же самое мы сделаем с маленькими чешелистиками для нашего маленького бутончика немножко можно их такую форму выгнуть их чтобы они максимально плотно даже как-то немножечко помять эти листочки краешки скрутить чтобы они не были у нас такие ровные и Теперь мы в серединке. Так, в серединке делаем дырочку и надеваем на нашу розочку, вот так это будет выглядеть, вот так и вот так, и промазываем клеем и фиксируем. Вот мы зафиксировали. Между прочим, я заболталась и на короткую нашу проволоку надела большой бутон. Но это не имеет для нас никакого значения, потому что мы все равно будем их соединять. Вы делаете правильно. На большую проволоку, на длинную проволоку большой бутон, на короткую проволоку маленький бутончик. Теперь приступаем. Формированию маленького бутончика для маленького бутона я взяла две полосочки. Это для формирования нашего бутончика для объема, две полосочки э, шириной полтора сантиметра и длиной пять с половиной, и у меня остались три лепестка 4 сантиметра. То есть высота 5,5, ширина 4 и один лепесточек 5,5. Делаем, Делаем то же самое, 3. что мы делали с большим бутоном. Сначала бочоночек, потом обрезаем краешки сверху, чтобы закруглить. Потом лепестком накрываем, чтобы убрать наши следы накрутки. Формируем, берем три чешелистика. и просто так вот на одинаковом примерно расстоянии друг от друга вот так просто наклеиваем их сверху нашего бутончика и прячем его. Вот мы приклеили наши чешелистики, получился бутончик, получилась у нас розочка. Теперь нам нужно их соединить и сделать стебелек. Для этого нам понадобится наша тейп-лента. Если э, ее немножечко накручивать, слегка растягивая, у нее проявляются клеевые свойства, и она хорошенечко фиксируется на, на нашем стебельке. Сначала придерживая пальчиком, начинаем аккуратненько наматывать, и здесь, формируя, немножечко у каждой розочки есть снизу такая, такой бочоночек под бутоном. Для этого я перекручиваю несколько раз тейп-ленту. Мы прячем все наши какие-то неровности в лепесточках, где мы приклеивали чешелистики. и формируем рельеф необходимый для нашего красивого бутона. Немножко ленту натягиваем и плотненько прижимаем к нашему стебельку. И накручиваем ее, вот так помогая себе. Правой рукой я кручу стебелек, а левой я плотно держу ровненько этой ленту и растягиваю ее вот так, натягиваю. Получается такой у нас зелененький, ровненький, красивенький стебелек. Вот. Мы сейчас его еще немножечко подделаем. Ну вот он у нас уже такой зеленый. Теперь переходим к нашему большому бутону. Здесь придется объем создать побольше, потому что это у нас уже сформировавшийся цветок. Сначала накручиваем на основании, фиксируем тейп-ленту. А потом начинаем, так перекручивая, создавать под чешелистиком вот эту бубочку нашу. Несколько раз можно зафиксировать ленту, опять вернуться и намотать. Вот такая получается у нас потихонечку вырастает у нас тут объем. который нам нравится. И потихоньку спускаемся с этой бульбочки на остальной стебель. Теперь нам нужно эти два стеблика собрать. Так, мы их будем собирать, располагаем, как нам больше нравится. Большой повыше, маленький пониже. Но предварительно нам нужно еще одеть наши листочки так я их буду надевать на большую розу они очень хорошо у меня проволока толщиной полтора миллиметра очень хорошо листочки входят здесь ниже я фиксирую вот получается вот так листочки а ниже я буду фиксировать уже наш бутончик Фиксировать будем точно так же лентой. Просто вот в два соединяем две проволоки и снова обкручиваем это место, где нам нужно соединить ленту. то мы с вами сегодня сделали. Я делала из таких цветов букет невесты. Он потрясающий, легкий, потрясающий, приятный. Но об этом мы с вами поговорим. В следующих уроках если вам понравился наш урок то подписывайтесь на мой канал youtube и следите за новостями пишите свои пожелания возможно вы хотите увидеть какой-то новый урок с каким-то особенным цветком я буду для вас стараться снимать новые мастер-классы до встречи пока пока